Два. Ну, с Богом полетели. У -у -у. Я готов. от меня, я проверю с камерой. Высота где-то метров пять. На счет три, раз, два, три. Даже если ударить, то Но, Но да. У -у -у -у. Вот так Я вот. Какая, какая красота. красоту снимем красоту! Лайк. Еще Ещё, Давайте, давайте, давайте! Силы не Просто удобно здесь! Сидя, иди, иди. Я просто отлетаю без гребли вот, вот, вот. Молодец! Давай еще, туда, туда. Смотришь, смотришь, куда, поправку, куда, ищи поправку. Пускай! Угу. Uh -huh. Отталкивайся хорошо. Это Давай. Кириха, а -а -а -а! пожалуйста. Давай. Серёха! <laughs> yeah, погнали, да,